А вот и лисички. Дашуль, да пройдем, Маник. Пожалуйста, мы рассмотрим. Ну а мы сейчас во второй зоопарк пойдем. Я... Мама всегда мечтала за.